как вы попали на фронт? Вот с чего началась для вас война? Война началась с того, что когда 18 марта пришел военкомат добровольцем, когда началась мобилизация, вот, 14-го года, да? 14 -го года, да. Меня брать не хотели. По одной простой причине у меня была третья стадия ожирения. Я весил 148 килограмм. Вот. Мне сказали, нет, мы тебя не возьмем, типа, это нереально, я говорю, нет, говорю, вы меня берите хотя бы в военкомат, и они меня оставили, я работал в военкомате, работал в техподдержке компьютеров, ну и занимался работами с участниками боевых действий, с афганцами, вот, немножко, ну и так повестки разносил, пару раз приходилось, в основном работа в военкомате, с документацией, вот. Потом был заполученный выход мой в госпиталь, когда увидел ребят, которых выгружали, двухсотых, которые погибли по разным ситуациям, чаще всего потерь, кровопотерь. То есть неправильное оказание медицинской помощи, неквалифицированное оказание медицинской помощи. Начал писать рапорта Один рапорт написал, второй рапорт написал, третий рапорт написал. А мой военком бывший, Романенко, он их все рвал. А это какой военкомат? Это Октябрьский военкомат. Вот. Когда принес 10 плюс рапорт, он мне сказал, ну ты понимаешь, говорит, ты что у нас... Говорит, у меня люди платят, чтобы потом не идти. Я говорю, мне нужно заплатить, чтобы я пошел. Вот он сказал, он говорит, ну ты же взрослый мальчик. Тут же получил от меня дурочку челюсть. Вот, э, я ушел, на следующий день меня вызвали в областной военкомат. Э, был разговор с подполковником Бедой. Или полковником, я уже не помню, звонил. Он тогда военкоман был. И он все понял, принял, и меня отправили с группой ребят в 93-ю бригаду служить. Ты там был кем? Пехотинец, простой пехотинец. пехотинец который умел оказывать медицинскую помощь. Вот. Сначала я был санструктором отделения, потом меня перевели на должность мед, Сейчас смешно, это будет звучать, медсестра, анестезист, ага. отделения реабилитации и восстановления. Вот. Ну, а... Ну это я числился, а в основном я был все время на передке, то есть с ребятами, с пехотой лазил. Крайняя моя должность была в 11 й бригаде, я был исполняющий обязанности врачмеда батальона. Ага. То есть, грубо говоря, это офицерская должность, это должен быть доктор, врач, Ну, как таковых не было, приходилось замещать. А хватало медикаментов, я так понимаю? Благодаря все... волонтерам, да государства в этом плане? Нет, нет. Государство, как обычно, надавало масть Вишневского, масть Тимурова, йод-зеленку, ппшки жгуты резиновые, которые рвались, только их начинаешь затягивать. Ну, в принципе, и все. А сейчас такая же ситуация? Честно, я уже... Вот я пришел в третий полк спецназа, когда я узнал, что мы собираемся на передовую выходить. Я пошел в медсанчай, сказал, у меня выходит ну, угу. почти 70 человек, я с ними ухожу. Говорю, мне нужны медикаменты. На меня посмотрели, сказали, а нету. Я говорю, не вопрос. Позвонил ребятам, волонтерам, они мне перечислили денежку. Я пошел, где-то тысяч на восемь скупился. Покупал все, начиная от жаропонижающих и заканчивая на буфину. То есть, а по сути, наливающим. не хватает самого необходимого, да? То есть, ну, в, ну, в да. основном это ребята погибают от кровопотери, да? Ну Или... да, гемостатиков практически в армии вообще ничего не дало. Так же самое, как старая добрая история по поводу аптечек индивидуальных. Uh -huh. Якобы отчиталось в Министерстве обороны, что кучу их отправила на передовое. Uh -huh. За прошлый год, когда я пока служил в 93-й бригаде, я их не видел ни одной. В 3-м спецназа их тоже не видел ни одной. Вот со мной выходила группа ребят, я Проверил, что у них есть по медицине, тут же упал на телефон и звонился своим волонтерам. Ребята надо, ребята сказали мне вопрос, они прислали порядка 50 аптечек, я укомплектовал группы. А когда обратился медсанчастью, не могу. Это харьковские волонтеры или это То есть со всей Украины? Это Киев, это Харьков, это Сумы, это Винница, это Ивано-Франковск, это Львов. То это все Украины а сколько, Скольким бойцам помог? Ну, сейчас уже 187. Из них порядка 110-115. Это тяжелые, очень тяжелые. Это пневмотораксы, это и артериальное кровотечение, когда там отрыв рук конечностей, но конечностей. Ну сейчас как, квалифицированный медперсонал, вот как ты оцениваешь? Уже научились помогать ребятам? Или уже ребята, уже сами ребята Да знают, уже сами как? ребята как бы научились. То есть плюс. как это происходит? То есть это какие-то, я не знаю, там какие-то обучения? Есть... есть служба медсанбат, ее проводит американец. Патрик сколотил группу ребят, он как бы волонтер. Вот, он ездит по передовой и занимается обучением инструкторов. Uh -huh. вот, в, принципе, в принципе, есть группа «Белые береты», как-то они так называются, ребята, тоже волонтеры приезжают, тоже проводят занятия. Есть просто группы гражданские, волонтерские, которые ездят по передовой и тоже оказывают, ну, как обучают ребят. Но в принципе, те ребята, которые уже, грубо говоря, полгода-год воюют, особенно с инструктора, они уже поднатаскались и довольно-таки хорошо поднатаскались. То есть, если поначалу, например, даже если взять по медикаментам, да, если поначалу мне первый пневматурокс надо было пробивать ручкой, просто брал ручкой и пробивал, чтобы воздух спустить с легкого, то сейчас уже есть иглы, по крайней мере. Ну, хотя бы там одна игла на три человека уже есть, из такого расчета. То есть, ты ушел в... Весной 2014 года, получается, мобилизовался, демобилизовался. Я, получается, 18 марта прошел военкомат, ага. в 93 я ушел в июне. Ага. Вот. 18 июля мы деблокировали Донецкий рапорт, 21 июля мы первыми брали Пески, мы тогда его не взяли. Почему-то про этот бой все умалчивают, все рассказывают про бой 24 числа. Заслуга того, что было сделано 21 числа, об этом все молчат. 21 числа погибло много ребят. И русский погиб. Александр Лавренко со своим экипажем танковым. Они тогда уже у них БК не было. Они ушли чисто броню, задавили минометы противника, задавили два автобуса противника, плюс кучу живой силы просто перепахали. Вот, и э, когда они погибли, вот, сепаратисты их отдали, не покалечили ничего, просто были восхищены, может, может быть, мужеством этого экипажа. Было 24-го, когда брали мост. Там ребят тоже очень много погибло. Было много раненых ребят, очень много раненых было ребят. Ребят раненых было порядка 70 человек. Про этот бой все молчат. Все вспоминают, как 24 числа Нацгвардия при поддержке правого сектора батальона, по-моему, Донбас и Днепроден, и 93 я бригада взяли правый сектор. Но это был уже второй мой. Первый бой был 21 числа. А, ты все время служил Все время был по аэропорту где... Нет. Вот. Я в аэропорту был, первый раз мы прорвались, вот это же 18-го я был, 4 дня период или 3 дня. Потом второй раз мой заход был уже после того, как я вышел из госпиталя, просто в том бою 21 числа, когда вытаскивал раненого на меня упало дерево и получилась, грубо говоря, легкая контузия и надрыв ахилла, сухожилья на пятке. Вот. Наложили гипс, две недели я в нем пролазил. Снял гипс и опять же вернулся, ездил в аэропорт, вывозил раненых, плюс просто еще несколько, с разведкой мы туда пробирались. Вот. Уехал я оттуда, меня перебросили в другое подразделение, в другом направлении. И третий раз, мой заход туда же, тоже в тот же где-то период был, сразу после госпиталя. Вот. Ну, тогда уже там Мы когда первый раз прорвались в аэропорт, там была вода, там был свет, то есть как бы было еще все более-менее цивильно. А вот уже последний раз, когда я был, то там не было, не было ни воды, ни света, ничего, все привозили сами. Очень ценились влажные салфетки. Вот, покупаться человеку хватает 11 штук. А как эвакуация происходила из аэропорта, я имею в виду ну, в основном на танк, а под, под обстрелом все. на броне привязывали ребята и увозили. Mm -hmm. Такой, как Женя Можевикин, он же Адам. Это вообще легенда аэропорта, если бы не он, то это реальный офицер, который садился mm -hmm. в танк. И с ребятами на прорыв, на ходу, отстреливаясь, пробиваясь, привозил воду. Его обвешивали баклажками, ящиками, с продуктами, со всей бедой. Приезжал, разгружался, загружался ранеными и выезжал. А сейчас в каком -то статусе? То есть ты статусе? Сейчас... Я сейчас в отпуске. Получается, 9 марта меня демобилизовали с, с 93-й прихоты. 10 марта я был уже в 3-м полку спецназа. Взял отношения на руки, тут же приехал в Харьков, прошел медкомиссию, и с 1 апреля я пришел, приехал в порк, но ну, в полк. И 11 мы уже уехали в сектор. Насколько сейчас, то есть, есть статус участника боевых действий? Статус Нет? участника боевых действий я получил. Как это происходило? Как это происходило? поэтапно, насколько легко, насколько... Первый а, раз наши документы подались в ноябре месяце, они где-то потерялись. Второй раз документы подавались в феврале, за месяц демобилизации они потерялись. Потерялись Третий... где? Вот, то есть потерялись просто в чиновничьих кабинет? Где-то же не знаю. Ага. То есть нам сказали, что повторно что идет команда, повторно собирает документы. Потом... В марте месяце мы увольняемся, нам опять же ШУБД не дают. Говорят, что типа документы ушли в ведомственную комиссию, при этом некоторым ребятам мы по три, по четыре раза пере... угу. подавали. подавали документы, угу. потому что они куда-то вот реально пропадали. Сейчас много говорится о предоставлении льгот участникам боевых действий. Какими льготами пользуются? Коммуналка банальнейшая. Свет, вода, газ. Ну, у нас газа нет, у нас электричество. Вот. Встал на квартирный вопрос, может быть, когда-нибудь что-то решится. Встал на очередь на землю, опять же, может быть, когда-нибудь это все решится. Просто у нас получается, что для того, чтобы получить ту же самую квартиру, вроде обещают одно. Сначала, когда я встал на очередь на квартиру, мне сказали, что типа вот не знаем, куда вас вставить. Либо в общую очередь участников боевых действий, там еще стоят афганцы, чернобыльцы, либо это будет какая-то отдельная очередь для атошников, не вопрос. Потом по новостям говорят, что Кадмин выделил там миллиард чем-то миллионов на покупку жилья для нуждающихся атошников. Вот. Тишина в ответ. Потом уже по Харьковским новостям, но я этого не видел, конкретно утверждать не буду. Было по бегущей строке, что город выделил часть квартир для нуждающихся атушников. Опять же, прихожу в инстанцию, задаю вопрос. Ну как вот с жильем обстоит ситуация? У меня огромнейшие палаты. У меня комнатка в общежитии жилой площадью 17,4 метра квадратных. Я жена и трое детей. Отлично. Старший идет ребенок первый класс. Поставить стол, чтобы она занималась нигде, просто нигде. А, то есть я правильно понимаю, подали все документы, да, и, и поставили в общую очередь, или как это произошло? Я не да? знаю, я не знаю, в какой а, ее очереди Я а в какую станцию обращался? Это площадь Конституции, 7, шестой этаж. Ну, это отдел, который ставит на очередь на квартиры и все. Ага. Куда дальше же я не знаю, куда идти. Есть закон, статус ветеранов войны. Значит, в нем написано, что участники боевых действий, получившие ранения при исполнении боевого задания, государство обязано выделить, и стоящие на квартирном учете нуждающиеся, государство обязано выделить жилье в двухлетний срок. А до этого в очереди? Не стояли? то есть вот Как, как, как на, есть, по многодетке стояли. Ну, по, по, по многодетке... Есть, получается, и до войны тоже были в очереди. Сейчас сколько ранений? Три, плюс две контузии, плюс перелом ноги. Ну и так чуть-чуть. короче, -чуть. ну, целый букет. Ну, вот так. Угу. Опять же, когда человек раненый, ставится куча палок и палок в колеса для того, чтобы человек просто не получил компенсацию. Каким образом это происходит? Вот это что? То есть, Баналь... Банальнейший человек получает ранение в бедро угу. и начинается. Когда вот выписывается, да, вот бумагой заполняется акт о получении травмы, угу. факт расследования, надо кругом писать, что он был в каске, в бронежилете, э, со всеми средствами защиты. Мой первый бой в Песках, который был. Я был весь каски без бронежилета по одной простой причине. Привезли бронежилеты с размером эмочка. Он на меня даже не налазил. А касок просто не было. Каски образца 42 -го года, вот эти вот железные, которые вот выдают периодически, да, сейчас, у меня, да, сейчас у меня уже волонтерская каска, кевларовая, хорошие бронежилеты. У меня хорошие тоже волонтеры помогли. А тогда, тогда, вот мы когда уходили с окружения, с крынки крен, большой, у нас в 1966 в кузове лежала... Ну вот так вот, стопкой. 8, по-моему, или 9 касок. Вот один осколок пробил ихся. Они не идут под реалии этого боя. Mm -hmm. Они устаревшие. А форма, которая меняется, такой это реалии или нет? Ну вот форма британка. В нашей форме ходить нереально. Она не дышит, она паркая, она, она никакая. А как вот мирная жизнь? После, после Песок, после стрельбы, как было вот вообще адаптироваться? Да мне как, как бы адаптироваться проще по одной простой причине. Я медработник. Если для кого-то смерть – это что-то из ряда выходящего, то для меня это смерть – это нормальный физиологический процесс, который происходит с любым человеком рано или поздно. Я работал в роддоме, я работал на скорой, я работал в больнице, в терапии. То есть со смертью сталкивался довольно-таки часто. Uh -huh. вот. Поэтому для меня ну, ничего страшного в этом нет. Для других ребят, когда человек живет в одной среде, потом его кидают в кровавую среду, где погибают друзья, да, где кстати, друзья становятся инвалидами, где он видит кровь, боль. И возвращаться к мирной жизни для него может это и тяжело. Мне в сфере того, что мне приходилось работать в больницах, да, там, либо на скорой, там, на, на аварии выезжать, я это видел постоянно, только в поста всемирной жизни. И как бы я отходил более спокойно всего этого. Ну, как семья относится к, к тому, что вы там? Жена спокойная. Она у меня очень спокойный человек в этом плане. Вот она поступает мудро, она считает, что если я так решил, значит, так и надо делать. А дети? Ну, дети, дети еще пока маленькие. Скажите, как вы оцениваете Минские договоренности? И просто ваша позиция? Они, они помогут? Помогут. То есть они, сейчас они не помогают. знаете, давайте вернемся немного в историю. Uh -huh. Когда была война в Чечне. Uh -huh. Нет, не в Чечне. Это когда Грузия с Абхазией, по-моему, воевали. Россия же выступала на стороне, по-моему, Абхазии. Вот. И грузины удерживали перевал, удерживали его на одном поселении. удерживали его очень плотно. Потом был заключен договор, такой, как у нас типа Минского. Грузины отвели свои войска, их тут же заняли товарищи-россияне, и дальше пошло как обычная война. Я могу ошибаться там каких-то... Я просто знаю, что я читал параллели. Параллели проводили именно с этими минскими договоренностями. Как прилетают снаряды, так и прилетали. То, что обострение сейчас происходит по, по линии фронта, то, что ну, отвели, например, тот же Айдар, и тут же, по счастью... Ну, опять же, отвели, отвели ребят. А кого поставили взамен? Части, которые не были обстреляны, или которые плохо, ну, как, не участвовали в боевом соприкосновении? Нет, просто сняли и отвели. Их отвели. Вроде бы где-то там в Широкино поставили или не в Широкино. — Их отвели на полигон под Новомосковском, просто в чистое поле. — Под Новомосковском? Это в Черкасская получается? В Днепропетровской области? — В Днепропетровской области. Вот — На полигоне, я полигоне, понял. — На полигоне, в общем-то, они в палатках живут без матрасов, вот. Без воды, без... — Это, сухого. честно, для меня это вообще странное понятие. Почему? Потому что, если взять 93-ю бригаду, uh -huh. есть медпункт, да? Uh -huh. Куда привозили ребят, которые были больные, либо легкие ранения, которые можно было там на месте подлечить, и ребят возвращать на фронт. Вот они ко мне подходили и спрашивали, говорит, док, скажи, вот какая разница, что мы, говорит, на передке, что мы здесь. Там мы же уложили доски, на них вложили матрас, да, и спали в спальниках. Здесь в части, в медсанчасти мы спим на кроватях с матрасами без простыней, без наволочек. Отношение к людям какое Зам. до Альтара мнение такого, что вот их оставили с технической водой, без сухопайков, без ничего, и он боится вспышек под такой жарой, всяческих кишечных инфекций. Я его прекрасно и... понимаю. Я его прекрасно понимаю. Это не только вспышки кишечных инфекций. Если человек не будет мыться, это, извините, меня приводит к дерматитам, да. фурункулезам. Угу. Вот. Для чего это делается? Для того, чтобы да. вывести из строя Боевые единицы? Ну, боевой дух точно будет подорван. Вот как, кстати, в 93 всегда был боевой дух на уровне? Или все-таки были какие-то такие спады из-за неудач, скажем, из-за... Вы знаете, мне повезло, наверное, с командирами. Сначала у меня был ком комбатом Кащенко дмитрий Потом у меня командиром был одно время Женя Можжевикин, да, потом у меня был Петр витушка харек Кстати, наш Харьковский вот, капитан, все они отличались одной чертой практически. Они были всегда оптимистами, они умели находить общий язык с солдатами, и они практически не пили. Вот за это я их уважаю. Мое подразделение, где я был уже под конец войны, я не скажу, что мы не пили, не дай Бог. Я буду кривить душу, я буду обманом. Но когда 14 человек берет поллитровую бутылку водки по 50 грамм перед сном, чтобы микробы погонять, это не выпить. У нас никто не упивался. Почему? Потому что это передок. А звание Героя народной герой Украины позволило решить какие-то проблемы, те же получение каких то льгот и так далее, или это больше так для себя, для галочки, как это, как вообще, как это воспринимается? Думаю, ну, это... плюсов она никаких не дает именно в жизни. Это не правительственная награда, это волонтерская награда. Да. Вот. Единственное, что для меня важно, это то, что я уже повторялся, уже говорил, еще раз повторюсь, ни одна штабная крыса себе ее позволить не может. То есть это действительно народная награда, которая, этом, да. которая, На... которая греет сердце, да? Она греет сердце, да. Она не дает никаких плюсов практически нигде, но она греет сердце. Если взять... Э правительственная награда. Mm -hmm. У нас с моей команды награжден один только Александр Мамовой, который судья бывший. Mm -hmm. вот. Из наших не награжден никто. Как Делали... Получилось? Ой, я не знаю. То есть подавались... Наши да? командиры подавали неоднократно и много раз в ответ тишины. Эта процедура останавливалась на каком этапе? Даже на этапе части. Она не выходила за территорию строевой части. В этой строевой части есть такой, был такой товарищ, начальник строевой части, майор Новиков, угу. который просто рубал все на корню. Он как-то это мотивировал? То есть вообще ребята спрашивали, почему? Я ему задавал этот вопрос неоднократно. Он ничего, ничем это дело не мотивировал. Он просто отмораживался из медиков 93, которые были на передовой, 64 человека, четверо погибло, четверо было в плену, раненых человек 20-25. Вот. Ну... Наградные делались на все. Наградные делал я лично. Почему? Потому что я умею работать с компьютером. Меня попросил начальник медицинского пункта Саша, давай помоги. Вот мы садились вечером, там, либо в рабочее время там, садились и описывали, все документы подбивали, отдавали в строевую часть. Когда я получал УБД, я его получал в Окасхид в Днепропетровске, вручал мне его начальник строевой части, полковник Киричук. Когда я у него спросил, он вызвал ответственного офицера по наградному отделу и спросил, сколько наградных пришлось 93 типа медработника. В ответ был полный ноль. Это было когда? Это было... Вот... В апреле этого года. То есть и на сегодняшний момент точно так же? Правительственных правительственных наград? Нет ни одной. Угу. Абсолютно. Это с тем, что киборги считаются? Да? Ну, а потом... начнем с того, что киборги. Сам Порошенко говорил о том, что все киборги, которые удерживали Донецкий аэропорт, они получат награды. Да? Ну, не точно как-то. Вот. У меня ребята, наши харьковские, Стояли на позиции енотов в аэропорту, вязали они в плен командира Кальмиуса, упаковали их, он там был не один, их там было человек пять или шесть. Они их упаковали, отдали тем, кто командовал защитой Донецкого аэропорта, редут, который получил Герой Украины. И за захват командира Кальмиуса редут получает Герой Украины, хотя он его не брал. Его брали харьковские ребята. А ребята? А ребята не получили ничего. Даже званием ребятам не дали, хотя бы даже по петлице. То есть они ушли, собственно, в том звании, в котором мы пришли в Да. Да. да. Угу. Ну, единственное, я пришел рядовым, сейчас я уже сержант. Угу. Вот. Мне повысили звание. А, опять же, вот то, что не дается звание, это, как вы думаете, это тоже экономия. То есть, чтобы не платить больше, или это просто нет, это просто, Нет, это просто бумажка морательства, это просто работа строевой части, которую никто не хочет делать. Зачем? Угу. Кому это угу. выгодно? А, а как обстоят дела с выплатами за ранения? Ноль. Ноль. То есть, вот, три ранения, да? Это три ранения, у меня ни одной копейки по выплатам. Угу. А ребята, которые, вот собственно, остались инвалидами? По ним ничего не могу Тоже... сказать. Ага. По ним ничего сказать не могу. Не, не хочу быть глаголусловным, как говорится. Ага. Если может быть, они что-то и получили, не знаю. Ага. А волонтеры, то есть, когда вы получили ранение, вы были в Харьковском госпитале? Или... Сначала самая Константиновка ага. на Пересылочном, и с Пересылочного потом уже сюда, в Харьковский госпиталь. Как Вы оцениваете работу харьковских медиков? Как профессионалы хорошо, как э, человеческий фактор. Ну, банальнейшая ситуация, я попадаю в Константиновку в, гос, в, этот самый, в больницу, травмпункт, uh -huh. значит, мне делают снимок ноги, говорят, дружище, у тебя перелом, тебе вот выписки, описания, все дела. Вот, и меня отправляют в Харьковский госпиталь. Сюда я приехал, в гипсе, все как полагается. Со всеми выписками я приехал. И через пять дней ко мне подходит заведующее отделение. Он говорит, а что у тебя не на... счастье не пришло письмо, где ты получил ранение? Ага. Ну, травму. Я говорю, не знаю. Говорит, ну у тебя нет перелома, у тебя ушиб мягких тканей. Вот у нас ушиб мягких тканей, синяк. Ага. Лечится 27 дней в гипсе, а потом месяц реабилитации. Отлично. Отлично. Что сказать? За синикиш никто не будет компенсацию платить. Ну да. Когда очень... уж полевое, там осколочное, там уже деваться некуда. Хорошо, то не... есть, а когда полевое, осколочное, это тоже, то есть это все, бумажная тягамутина, да, с описанием, с вот этими всеми... Вы не представляете, сколько надо пройти инстанции для того, чтобы получить хоть копейку компенсации. Ага. Поэтому просто многие... Это знаете, сколько? Это много. Это очень много. Поэтому многие на это просто не обращают внимания, продолжают служить дальше и возвращаются на передовую. Вот как часто. остаться в такой ситуации патриотом. А? Как в такой ситуации оставаться патриотом? Вы знаете, я сейчас приведу пример из Библии. Когда к Иисусу пришли ученики и спросили, учитель, вот ты нас учишь вот так вот, а вот фарисеи книжники, которые знают Тор, они поступают по-другому, по Писанию. Но Внутри нас учишь по-другому, Иисус им ответил, что он до них? Вы идите за мной, и каждый будет отвечать за свои поступки сам.